Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и если ты еще не подписан, обязательно подписывайся, потому что для меня, как для начинающего блогера, это очень важно. И сегодня я вам расскажу о трендах верхней одежды на осень и зиму 2020-2021. И еще, девочки, в этом видео я вам расскажу о трендах головных уборов. Если вы увлекаетесь модой или не знаете, что вам приобрести на этот сезон, продолжайте смотреть это видео. Ваша верхняя одежда еще не обновлена к приходу холодного сезона, тогда вам будет интересно знать, какую одежду предлагают для женщин, законодателей моды. Плохие походные условия не всегда дают нам возможность придерживаться своих каких-то пожеланий. Первое, о чем я хочу поговорить, это о куртке. Она должна быть дутой, объемной, в стиле 80-х, создающая впечатление, как будто на вас надувной какой-то блейзер. Недаром, правда, предлагаю такую куртку носить с поясом на талии. Можно выбирать тканевую, хотя в этом сезоне кожаная будет смотреться супер модно. У меня есть одна из таких курток. Вот она. Я надеюсь, вам видно. Она идет объемная, дутая, короткая. То есть, она не сильно длинная. Я ее просто обожаю. Я ее купила в прошлом году в H&M. И я ее просто ношу, не снимая. Она, во-первых, что теплая, а во-вторых, очень нравится цвет. Я обожаю вообще такие цвета. Рыжий, коричневый, какие-то оттенки бежевого. И эта куртка, она хоть и такого яркого цвета, но она практически подходит под весь мой гардероб. Следующий тренд это кейп. Кейп как альтернатива пальто, да и в целом супер модная вещь на осень и зиму 2020-2021. В моде и однотонные кейпы и с такими принтами, как винтажная клетка. Тренч, как же осенью без него? Он уже на пике популярности, наверное, несколько сезонов. Классический и не только. Тренч станет базовой вещью, но ну, а для тех, кто хочет носить его и в ноябре, дизайнеры выпустили Кожаные тренчи Стеганный пуховик это осенняя вариация в умеренном климате Кстати такой пуховик подойдет для тех у кого не сильно холодная осень Например в Польше Этот фасон вдохновленный британской классикой 70-х годов Станет свежей идеей для прохладной погоды поздней осенью Эко шуба Все больше дизайнеров как вы знаете отказываются от натурального меха и натуральной кожи а обычные эко-шубы искусственные становятся все больше популярны. И хорошая новость в том, что не нужно ждать зимы. Очень хорошая вещь, которая будет смотреться поверх тонкого платья. Пальто длинный Макси завоевала уже все модные подиумы и перебираются понемногу на улицу. Американские модницы, такие как Белла и Джиджи ходит также Эмили Ротаковский и другие уже давно используют пальто длины Макси в своих повседневных луках. Правда, есть один нюанс. Такое пальто следует одевать в сухую погоду, чтобы какие-то капли дождя или грязь не испортили ваш внешний вид. У меня, кстати, есть похожее пальто. Оно, конечно, не длины Макси, но я им очень довольна. Ему уже около двух лет. И я вам хочу сказать, что очень хорошее качество. Это резерв. И, кстати, те, кто не знают, резерв это производитель польской одежды. Дубленка не выходит из моды уже не первый год. И можно смело сказать, что вы можете ее её приобрести и добавить свой осенний гардероб, и она никогда уже, как я считаю, никогда не попадет в антитренды. В этом году лучше делать акцент на светлых оттенках, от молочного до светло-карамельного. Старайтесь выбирать дубленки с эко -материалов. Современные технологии уже давно позволяют делать эко-кожу и экомех намного теплее, чем натуральные. Ни для кого не секрет, что мода циклична. И в этом году на подиумах появились жилетки. Те же, которые были модными еще пару лет назад. Если в вашем гардеробе пылится такая дутая объемная жилетка, вы ее можете смело доставать и носить. На прохладную погоду вы можете ее использовать или с теплым свитером, или с каким-то теплым худи. Ну а если же вы хотите приобрести актуальную модель, то делайте акценты на базовые оттенки, такие как черный, белый, коричневый, бежевый. И в этом году будут очень актуальные жилеты из матовых тканей. Вещи из за кожи не теряют своей популярности уже не первый год. Если, например, кожаной юбкой или кожаными штанами уже никого не удивишь, то плащ из такого материала тренд верхней одежды. Как ни странно, но кожаные плащни требуют какого-то там особого ухода, как, например, белая куртка или пальто. Для того, чтобы ваша вещь выглядела как новенькая, вам всего лишь нужно протирать ее и хранить в пыльнике. Смена гардероба вынуждает нас с вами выбирать для завершения своих луков какие-то новые и актуальные аксессуары. Особенно важную роль играют аксессуары с приходом похолодания и их сложно переоценить. К таким важным и незаменимым дополнением к нашим образом есть головные уборы. Помимо эффективности луков стоит помнить и о своем здоровье, укрывая голову от ветра и холода. И первое, о я хочу поговорить, это головной убор который называется кепи. Характерный головной убор New Boys который не сходит уже с лидирующих позиций уже который год. Кепи продолжают пользоваться популярностью у модниц Эти фуражки адаптируются под современные запросы. Их делают из кожи, главного материала грядущего сезона. Следующий аксессуар это берет. Простой способ добавить своему образу какого-то парижского шика и очарования Осенью в особом почете будут актуальные модели всевозможных фасонов черного цвета или с хищным анималистичным принтом следующий тренд это платки я уже рассказывала об этом тренде в своем видео главные тренды осени 2020 и еще раз повторю но на этот раз я вам расскажу не только о платках еще о банданах и банданы будут актуальны как никогда Последний раз они были трендовые, еще в нулевых. И в новом сезоне платки можно будет завязывать не только в стиле как бабушка, но и как Дуа Липа, Хелли Бибер и Кая Гербер. Дерзкие платки пишутся в любой ваш образ. Девочки, смотрите, в моем гардеробе есть вот такой вот платок. Очень красивый узор. Я этот платок очень давно покупала, еще когда жила в Украине. Я его покупала в Секенде. И он до сих пор у меня, кстати. И если у вас есть наподобие аксессуар, вы можете его просто сложить в виде косыночки и повязать себе бандану. И вы будете выглядеть просто трендово и модно. Или же скрутить в жгут, например, и повязать себе как модный аксессуар в виде обруча. Это я, конечно, быстро все сделала, но если вы хотите отдельный ролик, как использовать обычный платок в повседневной жизни, обязательно пишите в комментариях. Ближайшие родственники панам рыбацкие шляпы внезапно появились на подиумах 2020-2021. И будут популярны такие рыбацкие шляпы, как из атласа, нейлона, также тканевые или даже двойные из соломы и ткани. Обязательно приобретите этот головной убор. Панамы это один из моих любимых любимых аксессуаров, которые я до сих пор себе не приобрела. Когда-то панамам пророчили легкую и быструю славу, но, как вы видите, пророчество не сбылось, и панамы до сих пор на пике популярности. Из пляжной моды панамы перебрались на подиумы и также на улице модных столиц. И осенью, и зимой останутся с нами. Фетровая шляпа – абсолютная чемпионка у современных модниц. Ковбойские шляпы с низкими полями или широкополы это не просто часть вашего образа, но еще и акцент. Бейсболки, получившие свое название от одноименной американской игры. И они уже давно перестали быть аксессуаром исключительно спортивного стиля. Модницы их сочетаются с жакетами, кожанками, пальто, в принципе, с любой верхней одеждой. Они обычные меховые варианты и вовсе с платьями. У меня, кстати, тоже есть бейсболка. Я ее покупала еще в Adidas летом. Как вы видите, она белая с таким светло-розовым козырьком и надпись Adidas. Я, если честно, пока не готова ее... Её так сказать, включить в гардероб с кожанкой или с чем-то другим, или даже, например, пальто, я ее исключительно ношу на данный момент и с спортивными вещами. Может быть, в будущем я рискну и одену с кожанкой. Я ее, если честно, представляю с кожанкой, худи и выглядела бы очень-очень стильно. Спасибо, девочки, всем за просмотр. Я очень рада, что вы смотрите мои видео. И, кстати, те, кто не смотрел предыдущий ролик о моей посылке iHerb, обязательно посмотрите. Там есть промокод, который действует все время. Промокод 5%. Если что-то изменится и промокод станет там, 10% или 20%, я обязательно об этом вам сообщу. Я хочу вам пожелать хорошего дня или вечера. И мы уже увидимся с вами в следующее воскресенье. С вами была ваша Аня. Всем пока!